Привет, Лана! Привет, Привет! привет. привет. привет. Ну, так, давайте вот. рассказывать, как увеличить доход и как оно связано со здоровьем. Начинай, да, я потом продолжу. А смотрите, очень интересный, да, очень интересный момент, что вообще наш гороскоп – это проекция нашего тела. Это вообще наше тело. Да. Первый дом – это голова, второй дом – это шея. Там, если у нас заболело бедро, то это девятый дом гороскопа у нас не в порядке. Надо смотреть, что с ним случилось, например. Если с головой не в порядке, надо смотреть с первой дома. И также с этим связаны наши, ну, как сказать, органы. Да? К каждому дому гороскопа принадлежит свой орган. И как раз вот к второму дому, дому денег, у нас относится желудок. Угу. Почему желудок? Да? Через желудок у нас входит энергия. Через пищу, да? Какая она там чистая или темная, но она все равно входит. В любом случае мы поправляемся, мышцы у нас появляются, да. То есть мы за счет еды у нас тело растет, да? А за счет денег у нас растет богатство. Вот. Вот это вот связь. Но не только. Я просто не, не вдаюсь в подробности, там очень большие подробности. Но сделаем вывод: если у нас, например, что-то с желудком все симптомы по желудку, в то же время повышенный пониженный аппетит – это тошнота, и не дай бог рвота, или какая-нибудь такая болезнь желудка, то, то надо смотреть формулу денег свою, она неправильно действует, то есть человек неправильно по ней действует, наоборот, особенно когда идет тошнота или очень сильный аппетит, то есть формула денег работает не, неправильно, наоборот. Ну, например, я могу сказать такой пример. Вообще все формулы денег, это считается основная формула денег, это куда надо пойти, чтобы эти деньги появились. И у всех это разная история совершенно, куда надо пойти и что надо сделать. Вот. А человек делает наоборот, вместо того, чтобы туда идти и предлагать свои вот эти возможности, свои таланты, да, он наоборот туда несет деньги. Ну, например, у человека есть формула а, зарабатывать деньги через других людей, через мужа. Кстати говоря, тоже есть такая 2-7 формула. И э, вместо того, чтобы от него получать деньги, он ему что-то платит. Ну, вернее, э, девушка, что-то, ну, женщина, платит своего мужа, оплачивает ему что-то. И тогда работа, ну, как сказать, формула работает наоборот. Формула работает абсолютно неправильно. Э, то есть, ну, во-первых, она перестает получать деньги, доход вообще перестает получаться. Вот, Она не понимает, почему. Это делать, начинает там нервничать, естественно, этот желудок у него начинает болеть. Там. Вообще все болезни желудка уже означают, что, эм, ну, что формула денег работает неправильно. Ну, вот смотрите. Неправильно это... или наоборот, вообще? Да, как бы я сама по себе даже знаешь, я вещаю такую изначально э, вещь, что питание это от ума, да, у нас от ума идет горе. Я бы здесь, наверное, заменила бы питание, вот это вот э, еду, желудок. А там любое. Да, mm -hmm. деньги там любое питание. избыток. Да. то есть на, на избыток в изобилии, либо недостаток в изобилии, я бы так добавила бы. Да? То mm -hmm. есть э, деньги – это mm -hmm. изобилие. И когда у нас, yeah. э, чтобы оно свершилось, это изобилие, нам нужно... Желудок что? Желудок – функционал, у него переваривания информации. То есть когда мы осознанно, либо неосознанно да, относимся к распоряжениям mm -hmm. этого дома, то есть как мы направляем этот поток изобилия, mm -hmm. да? через какой канал мы поток изобилия, я так это себе вижу. А, да, ну, абсолютно точно. точно, да. да. и угу. получается, что когда у человека идет несварение, да, то у него неправильное, он куда-то идет и что-то делает своим потоком изобилия, да? не в ту по сторону пошел, да. да. А, давайте дальше разбираться, Свет, Интересный такой момент. все-таки автономы, да. автономия, она связана с тем, что человек перестает хотеть кушать. Вот, то есть здесь, получается... ну что у вас это другое питание, это тоже питание, но вы питаетесь питаетесь энергией, питаетесь Питаете, чем-то другим, да. это другое питание, но это тоже питание. Но ведь питание, это, это ведь питание. правильно, но питание, это ведь приходит через осознание, то есть э, приходит понимание, что мне физическая пища не нужна, и довольствуется организм, органы становятся умные, они вспоминают, у них появляется память у каждого органа, у каждой клетки, и происходит как раз-таки вот это вот э, питание энергии, то есть здесь нужно, э, важно, чтобы наших слушателей не вводить э, да, вот это вот сомнение, все таки же Непитание, э, да, или питание, или нежелание кушать э, такой тонкий нюанс. Я просто к чему веду: к тому, что автономия это осознанность, да. И когда человек прозревает, просыпается, он осознанно э, понимает, куда ему идти, куда нести деньги. И его изобилие всегда преследует. Правильно, получается, хорошо там. работает интуиция, да, Кристин? Кристин? Да. Интуиция это хорошо работает. Человек, это точно, -то -то абсолютно. Да, да, да. Ответ, что Потому стоит. что когда мы, если мы, угу. да, если мы, получается, облегчаем желудок, если мы там, кто-то на пищевой паузе, кто-то еще что-то, при очищении желудка, получается, у нас очищается голова, да. и у нас наши мысли, мы, мы начинаем быть честными с самим собой, то есть мы понимаем, что хотим мы, что хочет наше да. тело, и мы идем тем путем, куда нас ведет наше тело. Это наш путь. Не социум нам направляет, куда нам нужно, нужно, нужно идти, mm -hmm. а именно мы сами. Да, да. я вообще 100% за это. Но проблема сейчас в том, что у людей очень интуиция приглушенная. Да. И никогда, и никогда неплохо не узнать свою, свою формулу денег. Ну так, поточнее, а, да, да. на самом деле. Люди, которые... Вот. В не всех... Э -э не у всех сейчас интуиция работает хорошо, очень много информации, очень много влияния социума, и люди не знают просто, куда идти, и поэтому ошибаются. Ну, ошибаются просто. Лучше узнать свою формулу денег, да и все. Просто на всякий случай, на всю жизнь. Что знать уже... Кстати, формула денег вот это она показывает, где можно человеку быстро заработать деньги. Ну вот нет денег, да, допустим, нету. Нужно срочно деньги, да, нужно посмотреть вообще свою формулу денег, куда надо идти и с чем, потому что она разделяется на два, на два главных фактора, куда идти и что нести. Получается, а что нести, это имеется в виду твоя ниша, Получается, есть, твоя. Да. Твой в автономии это открывается твой Сейчас, Ирина, интересно перевести, да, в автономии как это открывается, то есть предназначение, да, и что я mm. может, должен делать, да, и куда идти, для кого. Есть, как, где моя часть отражения, не... где я больше всего это отражаюсь? Не... Это... Немножечко не так, это не предназначение, это именно наша маленькая часть нашей, нашего, наших талантов одна из, одна сотая, там, которая нам дается, чтобы заработать деньги. Mm -hmm. Например, даже тот же желудок, да, нам его для чего Бог дал? Для переварить информацию. Чтобы, чтобы выжить в жизни. Ну так, простого возьмем человека, простого, обычного. Желудок, да, ну, для того, простого. чтобы переварить информацию. Изначально он дал, чтобы переварить информацию. Ну и второй мост, да. Ну да, это да. Но вообще он создан, чтобы человек выжил и дожил до какого-то там... Это самое. И ему дали талант вот этот вот, каждому свой. У кого-то он идет по Меркурию, то есть нужно учиться очень хорошо говорить, общаться, и только так он сможет ну, больше зарабатывать. Кому-то нужно научиться здоровой наглости, да, если Плутон там управляет вторым домом. Кому-то научиться нужно холодному расчету и быть очень таким дистанционным холодным, то есть, да, чем человек холоднее, себя на автономии и находит себя, получается, Человек на автономии находит себя правильно. И знают, да. куда себя подать. Вот что просыпается на автономии. А это пока... Ну, не если не да, да, проснувшись, он можешь посмотреть свой второй дом. Да? Конечно. А когда не проснувшись, это вот так а как а а большинство, да. не проснувшится. Тут немножко по-другому. Тут, понимаете, получается, что э, такое, что когда люди кушают, то они в полной зависимости от еды, то есть они полностью управляемые, вы говорите. То есть они могут, вы вот если у них нет денег, они могут прийти к вам, и вы им скажете, где да. их взять. Но мне кажется, если бы это настолько просто, то просто бы у вас стояли очереди, люди бы приходили и говорили бы, где мне взять. Потому что денег у 70% населения, их просто нет, их не хватает. Совершенно это очень. первый момент. И второй момент, это человек, который идет на облегченное питание, неважно на какое. Когда у него очищается мозг, очищается, очищаются мысли, когда он честен перед самим собой, то он находит свой потенциал в себе. И тогда никакие планеты ему ничего подсказать не могут, потому что он и есть эти все планеты. Все планеты уже в нем. Uh -huh. Это не и он может, по большому счету, смотря на каком уровне, он может иметь, по большому счету, просто женарию. Да, не... угу. вот, я говорю, дело все Можно в осознанности. Да. Да. Дело все в осознанности, правильно. Получается, Ирина говорит то, что вот сейчас помогает неосознанным людям, и которые пытаются держаться на плаву, да, получить определенные финансовые изобилия. А, те, кто уже более-менее осознан, они что-то чувствуют, а что-то им нужно подсказать. Они также могут обращаться и узнавать, да, проверять себе, потому что Конечно. есть уверенности, а, есть страхи, да, есть поддержка определенная. Ну, я знаю, пошел проверил, узнал, получил ответ, успокоился, пошел сделал. Так многие делают. Узнаю я. Дело в том, что я указываю путь, но это не значит, что человек прям сразу начнет зарабатывать миллионы. Главное знать путь свой, куда идти и что делать. Куда идти и что делать. А это уже потом работа самого человека, чтобы он пошел. Да. А здесь идут блоки в основном, уже начинает работать Венера. А Венера, если она поражена, то это уже блоки психологические, которые тоже надо прорабатывать, уже у Кристины. Туда уже Кристине посылать, надо блоки удалять. То есть кому что там... Допустим, жизнь предлагает человеку заработать где-то денег, да, но если у него стоит блок на смелость туда пойти, допустим, да, квадрат Венера, квадрат Плутон, да, это очень сильные м, страхи вообще, куда-либо идти и что-либо делать. Да. Это надо снимать эти блоки изначально, но знать свою формулу очень хорошо, потому что это всегда ну, как, как спасительный вариант для жизни, что надо делать, когда нет вот этой интуиции, нет этой осознанности. Ну, это да, у всех не сейчас каждого. есть. Да, но имеет выбор. У меня каждый. не было полжизни, например. У меня полжизни не было никакой осознанности. Я в жизни ошибался, ошибалась, ошибалась на самом деле. Нет, она у всех есть. Просто кто-то ей пользуется, а кто-то нет. В нас вообще изначально есть уже абсолютно все. Ну это да, это конечно, конечно, совершенно. Это конечно. Но да. И не все такие продвинутые. Ирина, я предлагаю называть финансы изобилием. Давай продолжаем дальше. Где взять вот эту емкость, где взять вот эту вот изобильность, что говорят планеты для тех, которые еще под влиянием планет, которые не вышли осознанно ими жонглировать. Да? Этих людей сейчас большинство, им нужна помощь, они пришли на эфир хотят, от ответы. Ну, я сказала, что вы можете обратиться ко мне, кто сейчас присутствует. Я могу сейчас ответить, у меня компьютер включен, если хотите, я вам здесь отвечу. Я хотела просто сказать все алгоритмы, которые можно узнать вот из натальной карты, да, алгоритм вообще финансово, финансового благополучия, то есть как мы его находим, что можно вообще узнать из, своей, из своего второго дома, из своего дома денег, да, что можно о себе узнать, а конкретно не абстрактно, что вот идеи, интуиция, а конкретно именно, что можно узнать. Да? Вот. Угу. Здесь вот идут такие вот у меня по пунктам, значит, по пунктам выписаны, выписано вот этот вот алгоритм, то есть как и куда идти. Это первое, значит, куда надо идти, да? Здесь покажут именно обстоятельства, в которые человек должен прийти, обстоятельства. Ну, например, у кого-то идет второй дом, управитель находится в первом доме, то есть проявляя свою инициативу и свой имидж по планете, которая управляет вторым домом, у человека будет появляться все больше и больше возможностей заработать. Управитель второго дома, допустим, у человека в восьмом доме. Это называется, если ты прикрепишься к чужому ресурсу, Кооперируешься с кем-то, да? То есть, по сути, здесь надо прикрепиться к кому-то уже работающему, да, и получать проценты вот за, за работу, да? Кому-то, вот, например, кстати, зарабатывать через Инстаграм – это 2.11 формула. То есть управитель второго находится в 11. У кого-то, допустим, идет через партнера, да, партнерские отношения вообще. Это 2.7. Кому-то создавать свой проект – вот свой проект, свой бизнес, открывать свой интернет-магазин, допустим, да, 2-5. То есть у всех совершенно разные. Вот, это первый вопрос. Второй, это надо знать свой талант, который надо развивать свое время, и он дает еще, ну, большее прибавления денег, да. Это уже талант по какой куспит. Куспит, на, куспит – это начало дома, да, начало дома какой знак пересекает. И там планета, да, какая-то отвечает за это. И вот, эту, вот это качество надо в себе развивать. Ну, допустим, там Меркурий, да, человек не умеет говорить, а Меркурий отвечает за надо хорошо говорить, для того, чтобы было зарабатывать хорошо. Надо хорошо общаться, легко общаться, конкретно общаться. Только на такие нужные темы, конкретные темы. А если ты будешь говорить про воду, то ничего у тебя не получится. Ну, как это, воды лить, да, называется. То есть никто ничего не понимает, абстракция. Здесь не будет работать. Даже если он пойдет туда, куда ему надо, да. То есть у каждого это тоже свое. Потом дальше, что еще скажем? Да, да, а, да, а, да, давайте с меня тогда начнем в моем примере разговаривать. Подождите. Вот, потом дальше. А, как, а, как человеку нужно относиться к своим деньгам, то есть к заработку, да? То есть их нужно тратить, или их нужно копить. Это покажет тоже кусы второго дома и планеты во втором доме. Они покажут именно. Как тебе нужно распоряжаться деньгами, когда они к тебе пришли? Во что и нужно их инвестировать, чтобы они приумножались у тебя, Либо да? сразу тратить, сразу. да. Кому-то тратить разу. быстро. Кому-то тратить надо очень быстро. И представьте, что от этого деньги у человека будут только прибавляться. Да. Потому что... Потому Конечно. что этот человек этого не знает. Но, он поверье, начинает копить. Женщины, скорее всего, интуитивно сюда поступают. Одна с тратится. Меня уже большой опыт в этом очень удивляется, когда говорю, что надо быстрее потратить на себя, на свою одежду или на какие-то бренды, если там Юпитер стоит. А если там Сатурн, он вообще говорит, э, пока четыре месяца у себя не продержишь деньги, вот хотя бы часть денег, ты получил, нужно обязательно продержать. Он говорит о том, что обязательно скапливает. Обязательно. Но тут человек делает все наоборот. Он наоборот поступает наоборот. То есть наоборот быстрее тратит, в результате деньги не приходят. То есть это как закон у него. Потому что от своей формулы ты не уйдешь никуда. Ты можешь ее... Она уже прописана у тебя, да? Ты можешь ее улучшить или ухудшить. Она всегда работает. Или в плюс, или в минус. Да, получается, человек приходит с определенными навыками, а ему дается определенный уровень, который он должен достичь и которым он может Конечно. пользоваться, формулой. Когда человек выходит Конечно. на рамки осознанности, он выходит на автономный уровень, и тогда ему уже все равно, какой ему дан уровень, правильно, свет. Он начинает с жонглировать. Но самое, что интересно, вот общаясь с Ириной, и Свет, я поняла следующее, что... На автономии все, что она говорит, все очень схоже, интуитивно э, выбирается автономией. То есть в автономном состоянии человек интуитивно выбирает свою денежную формулу и все прочее, куда потратить и как лучше это делать. И вот Ирина мне говорит, а я об этом вижу сразу отклик. Интересно, да? А, то есть э, для меня личный раз ну, это конечно. подтверждение, подтверждение того, что <связывая> да, выход из <с> конфликта <связывая> со всех. Мне некоторые, как некоторые, уже давно известно, говорят такой факт, что «а я вообще не реагирую на свою карту, я вообще ушел энергетически». Как можно уйти от, от своего плана жизни? У тебя он прописан, как можно от него взять, все равно, что, умереть. То есть ты все равно его не отменишь, он работает в любом случае, твой план жизни, да, да твой алгоритм. Да, получается, автоматически получаем, рассекречиваем код своего плана жизни, и мы автоматически его уводим в жизнь. Как будто мы его уже выучили, его отработали, и он у нас работает. Вот так происходит на автономии. Ну да, это здорово. Это здорово, когда так вот есть такая интуиция. Дальше, смотрите, что мы, мы должны еще узнать обязательно, если мы хотим зарабатывать деньги. Что должны узнать мы из второго дома? Он покажет еще свой ценник. ценник. Ценность себя. Ценник. Вот о чем мы все время говорим «ценность себя». Не-не-не, ценник за услуги. Ценник за услуги. Потому что у всех он должен быть абсолютно разный. Вот у меня была девочка, у нее, значит, Плутон вот на втором доме говорит о том, что цены должны быть очень высокие, очень высокие, выше рынка, выше рынка. Она ставила все время низкие, не может понять, почему в ней вот на косметологию не приходят люди, ну, в смысле, на... вот. Я говорю, слушай, ну тебе же здесь надо поставить цены очень высокие. Она поставила выше рынка, к ней начали приходить люди. Ну, то есть у всех, а у кого Меркурий, тот надо ниже рынка, но брать количество. Ага, так. Допустим, у кого Нептун, у того должны быть цены размытые. У кого Уран на асценденте, у того цены должны быть вариативные. То есть все, все виды услуг, да, такой маленький да такой большой. Вот. А то давай, посмотрим а. на Светочке, давай на Светланке посмотрим. А Светочка меня сейчас все раскритикует, раскритикует, она все равно, у нее такой ум критику, крити, критичный, поэтому я как-то не решусь ей делать, честно говоря, не хочется. не я абсолютно спокойна. Нет, я уже заранее чувствую, что меня все равно приткнут к, к этому самому, к полу, э, там, к чему-нибудь. Я все равно уверена в своей работе абсолютно. Ко мне не стоят а топы да, людей, да, как я. вы сказали. Ко мне не стоят, не стоят толпы людей, потому что я себя не рекламирую. Все мои клиенты ко мне постоянно приходят. Я абсолютно не хочу быть загружена сверху до головы. Абсолютно. И это такие ценные знания, которые вообще всем не даются. Да. Поэтому я как-то вам не хочу дать. Извините. Это замечательно. Видимо, а, и это не также, смотрите, рассвет. мы еще у вас все-таки уступление. Видимо, идет. Да, у меня какая-то идет. Ну, не хочу я. Никогда да, не хочу. Не вы -то что то Вот, смотрите. Еще не, не очень важно, что деньги вообще делятся на две части. Это событийная часть, которую не отменить. Она работает все равно. И психологическая. А за психологию отвечает уже Венера. Все аспекты с Венерой у нас покажут нашу психологию по отношению к, день, к деньгам. Это что значит? Это то, как я хочу тратить. Это как я трачу их. Куда уходят, сливаются деньги по моей вине, по моей причине, по моей личной причине. А событийные уровни уже дома показывают, что происходит в жизни, да, в моей, в отношении денег. Хочу я этого или нет? Работает формула второго дома либо в плюс, либо в минус. То есть либо мы туда идем и делаем, и получаем, либо туда мы не идем и ничего не получаем. То есть либо вообще в минус, долги, допустим, да, те же долги у человека, допустим. Это точно, вторая формула, формула второго дома не работает. Она работает неправильно. То есть это вообще или нет денег, или мало денег, или не дай бог не хватает денег. То есть или они пропадают, или убытки какие-то происходят. Это все, это абсолютно неправильно работает вообще гороскоп. То есть надо узнавать, узнавать конкретно. Ну, конечно, не у всех. Но, понимаете, там до такой степени все конкретно в нашем гороскопе, Особенно по отношению к нашей психологии Венеры, да, ее аспекты. Они точно покажут, что тебе остро не хватает для того, чтобы у тебя прибавлялись деньги. Но здесь надо поменять характер, а это очень сложно человеку. Конечно, в жизни человек может дойти до того, что нужно менять, но это не все, не все доходят до этого. Но там конкретно написано, что надо сделать. Это, я считаю, это ценно. Нет, конечно, вот. ценно. Здесь никто а, ничего а, не сказал. Что, что, что Света может сказать мне по поводу, как мне зарабатывать деньги? Вот просто осознанно посмотрела на меня. Вот что так сразу сказал? Что она можно вот так сказать сразу? Да. Ну, сказать, что вам нужно делать, чтобы зарабатывать деньги. Да, ну вот просто вот осознанно, ну, просто а, ничего любите, не зная, инсультируя меня, любите, допустим. Вы... Вы можно говорить? Можно а? говорить. Вы просто меня купили, не даете мне сказать, чтобы зарабатывать деньги, если мы говорим деньги как энергия, да, то вы должны заниматься тем делом, которое приносит вам огромное удовольствие. У меня половина клиентов, которые занимаются, которые удовольствуют. Кстати, один из вопросов. Я занимаюсь тем, что я люблю, но это не приносит мне деньги. Что это значит? Я смотрю в гороскоп. Это значит, что человек нишу свою делает, но не идет. Вот с этим талантом, куда ему надо идти? То есть надо подсказать ему, куда надо пойти с этим талантом. А то, что я должна заниматься тем, что я люблю, это я знаю без вас, естественно. Естественно, это все. Нет, вы меня спросили, я вам ответила. Но это не так. Или вы хотите отменять у вас проблемы с деньгами? Вы хотите, чтобы я вам посоветовала, как нужно действовать, чтобы нет заработать? У меня нет, потому что я знаю свою меня формулу. Марафон, На самом деле, я, я знаю свою формулу. Давайте, я давайте, формулу. давайте я и я, докосу, и у меня теперь нет права. Вы мне просто не даете говорить, вы со мной в параллель говорите, это неприлично. Давайте я договорю, а потом вы скажете, хорошо? хорошо? Это будет уже тогда, как э, люди могут услышать, о чем мы с вами говорим. Если вы меня спрашиваете, как вам заработать денежные средства, чтобы вам было комфортно на них жить и существовать, то вы можете записаться ко мне в марафон. Я с удовольствием проведу вам марафон, и вы выйдете на другой финансовый уровень. Но это очень абстрактно. Я скажу конкретно, чем вам надо заниматься, какая профессия, куда надо идти, что надо делать, какие блоки вам нужно убрать. Это конкретно и… Не надо тратить многочасовых каких-то, ну, как сказать, ну, вот этих вот ну, я не знаю, для меня это не подходит. Ну, я вот, знаешь что, э, Ирина, могу сказать: mm -hmm. я вот смотрю сейчас, да, все наблюдаю. Хочу сказать, что на автономии просыпается определенный mm -hmm. дар видения, дар чувствования, интуиции. И нет, я... не против. Да, и это это получается, и как бы. Такой один тонкий нюанс, момент, когда человек к тебе приходит, ты начинаешь чувствовать его, и ты можешь подсказать ему, направить, не пользуясь уже астрологической картой или чем-то еще. Вот, и подсказать ему, в какую сторону двигаться, что ему делать. И у меня тоже ряд есть моих клиентов, здесь часть девочек находится, которые также ко мне обращаются, где должен учиться мой сыночек, да, не обращаясь а, к астрологам. И, естественно, это блуждание ума получается. Каждый имеет выбор. И ум попробовал себя в осознанности, поработав со светой со мной, с Ириной. И они по чуть-чуть везде все выбирают. Нет правды, нет ложи ни в одной, ни в другой стороне, ни в одной другой информации. Ум всегда находится в мышлении, но я хочу все-таки отметить, друзья мои, то, что. А ум, он анализирует. И когда мы анализируем, мы работаем на себя. Да? Заметьте, мы работаем для себя, для своей личной площадки, для личностного роста, значит, для проработки своего эго, экоцентризма. Но когда мы находимся в наблюдении, в осознанности, когда мы поступательно движемся по правильному пути, что отчасти предлагает и астрология тоже, да, и просто позиция осознанности. Но астрология это для тех, кто еще не умеет видеть и не умеет доверять своему внутреннему я, да, а осознанность, она остается осознанностью. И ее, ее, ей нужно научиться. И вначале взять за руку человека, который осознанный, свету, который в марафоне, и ему будет комфортно, потому что ему этот инструмент близок. Вот. И получается, здесь yeah. именно осознанность она дает пользу для всей Вселенной. Это правильный путь, понимаете? Вот анализ для меня, а осознанность она для меня и для всех сразу работает. И именно построение планет во время рождения, насколько я поняла, она дает возможность увидеть этот правильный путь через просчет, чтобы ум перестал блуждать и как бы воспользуясь фактами определенными, нашел и поступательно сделал определенные движения. Но когда человек поступательно двигается вперед, ему в определенный момент надоедает эта игра. Ум отказывается от нее и идет, вот, допустим, к свете. Либо наоборот, поигравший со светом, у него не хватило там веры во что-нибудь и он не может себя проработать, он берет консультацию в другом месте. Да? Мы все блуждаем, и вы получаете интересный момент, особенно автономов. Часть людей, которые хотят выйти на автономию, они приходят к свете, они побывали у Галина раз, они побывали в чате у Насти Зелевич, они где-то брали еще астрологические всякие интересные консультации. Но правды или лжи и нигде нету, есть только то, что откликается внутри для каждого из нас. И здесь можно на это рассуждать очень долго. Единственное, что остается, осознанность ⁇ это правильный путь, который ведет во благо всей Вселенной и меня в частности, потому что это осознание, что я есть отражение, я есть мир, я есть зеркало. А когда просто работает ум, да, анализирует, он просто прорабатывает себя и ищет свой путь, куда вступить, где начало моего пути где мне наступить на эту дорожку, все таки чтобы не потеряться и побыстрее прийти к себе настоящему. И вот эти планеты при рождении, они реально показывают, где находится начало на этого пути. Вот. Какой я? Они показывают, открывают людям, которые ещё, ну как дети, смотрят на этот мир с таким вот невзрослым взглядом, неосозданным. Я так это вижу для себя». Да нет, у меня есть и директора, и люди, которые очень известные мои клиенты, Я они нет, абсолютно... Не про то, что директора, они как бы дети, нет. Они... Можно быть директором и можно быть президентом, но он не обязательно будет осознанным. А можно быть бомжом и можно быть осознанным, извините, да. И уйти на неедение, но при этом ничего не иметь, а потом получить все. Здесь не про знания университетские, не про, наверное, не про да, статус. Да, вот разница а -а -а. И про личностный статус и осознанность. И вот хотя скажу: что у Ирины в моем гороскопе у нее есть такая интересная вещь, как в питании прописано: что я могу питаться, я могу не питаться. То есть а влияние определенно планеты. Да. Я пришла с определенным статусом сюда уже, что я могу питаться, либо не питаться. Это интересный факт, да? Вот. С какой позиции я начинать могу спокойно от нее отталкиваться? Нет, у тебя такая позиция, которая говорит о том, что тебе, да, очень хорошо очищать организм, он действительно, ты пришла уже с большим загрязнением. Это а, оппозиция как раз управителя второго дома, а второй дом это еще тоже запитание отличает, управитель второго. Он находится в оппозиции у тебя с Нептуном. Это значит, что а, именно желудок загрязнен уже изначально. И когда ты чистишься, конечно, тебе очень хорошо. Но не у всех такой желудок. У всех он может быть нормальным. Вот. А у тебя еще соединение Луны. Луна отвечает тоже за питание. Как тебе нужно питаться? Она ну, ходится в с Плутоном. Говорит о том, что да, очень хорошо чистить, чистить э, то есть киш ну, организм вообще чистить. Но иногда, иногда, когда организм доходит до какой-то крайней степени, слабости или что-то еще, обязательно надо поесть. То есть это тоже есть в гороскопе. Ну вот, получается, что похожи. вот это вот, да, едение-неедение, единение, та отправная точка, от которой я отталкивалась. И мне это легко дает. Правильно, да. Нет, да. А дальше, для тебя дальше, это правильно. Дальше, получается, это будет мой рост, это будет мой новый шаг, выход из конфессии под влияние планет, где я... Насколько я понимаю, Свет, вот у меня, знаешь, такая идея вообще посещает, мы так немножко ушли, нам люди не пишут вопросы про финансы. А, мне кажется, что автономия это отчасти принять свою смерть в статусе личности, да, то есть перерождение должно произойти, чтобы ты спокойно оттолкнулся, что да, я готов все потерять и начать заново. Вот когда ты принимаешь все, то есть не в смысле потерять и умереть там, да, а вот именно через принятие а, себя и себя в разных сферах, то, соответственно, здесь выходит именно осознание, кто есть я. Я над этим думала, и это же часто попадается в психологии, правильно, да, когда прорабатываешь вот это. Нет, это безусловно, ты это изначально должен принять, когда ты выходишь на какой-то уровень осознанности, ты без этого принятия не сможешь да. дальше идти. То есть ты изначально не можешь, ты понимаешь, что ты не можешь боиться, бояться того, придумывать себе страхи того, что ты не испытал. То есть, как можно бояться, с чем ты не знаком? Кто-то тебе что-то сказал, где-то что-то ты увидел, где-то еще что-то, и этот страх ты просто себе придумал. Его не существует. В твоей жизни на данный момент его нет. Как ты можешь его бояться? И именно принятие вот этих вот страхов, что их действительно не существует, ты идешь дальше. Да, ну это понятно. Тебе как бы не да. то, что нужно перебояться, а тебе нужно понять, что этого нет. Вы знаете, в гороскопе есть такая вещь, как, как Венера, которая показывает о том, как надо вести себя в отношениях, как надо с деньгами. И бывают такие очень сильные противоречия. Например, человеку надо научиться здоровой наглости. Это когда квадрат Венера — Плутон. А он наоборот очень слабый, уступчивый, сглаживает углы. И что в результате? Он послушал, значит, эту лекцию, марафон, да, вот этот, что нужно быть очень добрым, что нужно быть таким, всем таким, таким хорошим. И жизнь стала ухудшаться у этой, у этой женщины, да, потому что ей как раз наоборот написано в карте быть злой, отставить свои интересы, научиться этому. Да? И в результате вот этот товарищ, с которым она живет, он становится паразитом. Мало того, что все вокруг становятся паразитами, и сразу все на ее шее вот так. вот. Чем больше она добрее, тем больше паразитов Но в ее жизни. В осознанном состоянии, да, это не просто марафоны, да, есть просто марафоны, где рассматриваются денежные потоки, как стать там, получить то, получить это. Когда идет марафон осознанности, здесь именно идет помощь, выход, умение слышать себя настоящего. И человек выбирает, учится делать правильный выбор. Правильный выбор, куда пойти мне, чтобы получить все в этой жизни. Вот. И это очень тонкая работа, потому что нету одинаковых людей. Сейчас медицина открыто говорит, что статистика говорит о том, что нет ни одного похожего человека вообще вот статистиками на кинезиологов я сейчас смотрю изучаю всю работу с телеском мне интересно и нету никого похожего и каждый раз получается... понятно и, смотри Кристин, и это не похоже как раз написано у нас на тайной карте прям конкретно написано поэтому ну, можно выходить за конфессии я просто со света мы говорим о том что можно выходить за конфессии ну, я, я с этим согласна, да, абсолютно. Из-под влияния. Э, спокойно выходишь, если ты осознаешь, что э, это влияние, оно действует на ту матрицу, которую придумал твой ум. То есть вот что происходит. Мы живем в мире, который придумали сами. Согласитесь? И этот мир... Э, Испокон век векон создавался нами, нашими ошибками, нашими установками, нашими программами, взглядами, нашими словами, которые записываются в пространстве. Формировалась информационная сетка, матрица планеты. И вот мы в этой матрице живем, варимся, и планеты, они как бы даруют определенную нам вседозволенность, да, куда нам нужно стремиться, чтобы получить здесь опыт и получить себя именно в этой матрице. Но когда мы осознаем, что мы вне матрицы, что мы есть все, что мы осознаем, что мы, мы можем идти дальше, то здесь интересно получается конфуд, что мы как будто бы… Вот я часто, когда работаю энергетически с людьми, я их считываю либо зеркально, да, моя правая и левая часть, я чувствую их левую, свою правую часть, либо я чувствую прям правую-правую часть. То есть я вижу, что человек уже, он, ну как бы принято говорить, не люблю слово «прокачан», и он э, реально, то есть вышел за рамки матрицы. И у него совершенно другие взгляды, более осознанные. Он прямо смотрит на многие вещи. Он э, часто не смотрит, эти люди не смотрят телевизор, они следуют внутреннему голосу и ДТП. То есть человек вышел из-под влияния планет. И вот именно... Не можно? Осознанности, Кристина, Кристина это как раз, да, да, про это и говорится, что как раз человек, который понимает э, этот мир, выходит на другой уровень действительно своей да. осознанности, когда он идет уже к самому себе, когда он познает себя, он откровенен и честен сам с собой. А когда он откровенен и честен сам с собой, ему не нужна какая-то э, план, карта, либо еще что-то. Он идет от души, он идет изнутри, от сердца. И те люди, которые, мы говорим, это там неосознанные, и им нужна эта карта, и они живут с какими-нибудь вампирами, там идолами, непонятно с кем. Человек, который честен с собой, он будет себя принимать цельным изначально. И вокруг него будут такие же люди, которые будут его принимать безусловно. У него не будет этих вампиров рядом. Вампиры будут рядом только у тех людей, которые очень низкий уровень сознания. Они не знают, как куда им идти. И именно такие люди, таким людям нужна вот эта вот а, астрология, еще что-то там, которым нужно вот все написать досконально, куда пойти, где взять, как сказать, злой быть или добр. что значит тебе нужно быть злой. А ей это если не, под, не по сердцу. У нее в карте, в карте эта говоря, программа написана. Смотри, Кристин, мы от своей карты не можем а уйти. уйти. Она, Она уже у нас трат. прописана. Мы не можем. Это все равно, что так умереть, отменить себе судьбу или что-то еще. Мы Она уже прописана про, про умереть. Автономия это и есть внутреннее э, перерождение. Это как бы ты умер и ты возродился заново. Это птица Феникс. Это новый мир, то есть это реально внутреннее перерождение, так и есть. Вот в чем все дело. Ну, я не знаю. Я с этим согласна, когда человек полностью доволен своей жизнью, у него денег, хорошая квартира, то есть все, все у него в жизни, достатки, тогда я с этим согласна. Если Но человек который... Только... Ну, как раз происходит так, что вот ты чего-то хочешь, она в твою жизнь приходит. И ты этого не хочешь, она уходит, да? Вот. Это же не раз все обсуждались и в чатах, и, мне кажется, видосом да, часто это рассказывалось. Она притягивается, то, что нужно, само по себе, потому что слишком короткий, путь для себя. Там слишком короткий путь к себе. Там немного Слишком короткий путь к себе. Поэтому я пожелал, я сказал, я сам себе принес. То есть вот это вот короткий отклик пространства идет. Mm -hmm. Интересно. Нет, ну я согласна абсолютно, что осозналось там, да, когда человек себя чувствует, понимает, куда ему идти, и что делать, это замечательно. Ну, просто не у всех это. А кому-то нужно быстро выбраться. Да, да. Мы об этом и говорим как раз, да. Абсолютно. Вот. Это тогда нужно смотреть конкретно, да. как врач смотрит да, организм, да, так да, и да. астролог смотрит карту, куда надо двигаться, что происходит да, в жизни сейчас. Я так и говорю, надо посмотреть, что у вас сейчас там происходит. Когда у меня что-то спрашивают, ой, случилось то-то, случилось то-то. Не знаю, как с дочкой разговаривать, или, например, не знаю, как муж, что случилось там. То есть, конечно, это люди неосознанные, конечно, но они живут, им нужна помощь. Вот в чем дело. И здесь конкретная помощь, не абстрактная, Потому что, что вы абстракт должны уйти, уйти. у человека есть выбор, я хочу проснуться сейчас, здесь и а, сейчас, ну. либо я хочу проснуться, да, переродиться, вот как бы... Выйти в автономию позже а пока что мне нужно еще допработать до мать пока сл Слышишь, сл кристина а -а -а. все равно твой дрожцов, например, я его знаю прекрасно он работает он работает у тебя вовсю ну я бы не сказала бы что вовсю потому что мне уже врачи говорят что у вас там вот массажисты которые делают что у вас там органов почти не осталось у вас все жидкое мне одна массажистка сказала я говорю, я себя прекрасно чувствую. Другие врачи мне сказали, что у меня не работает поджелудочная железа и желчный пузырь. Не одевали. Мне интересно. Я ребенку делала. Мне было интересно посмотреть, да, проверить, как у меня БРТ, биорезонансная терапия. Мне сказали, что у меня работает кишечник, у меня не работает э, желчный пузырь, поджелудочная. Я говорю, ну это так правильно. Я же говорю, не ем. Сказали, у вас не будут работать э, женские органы. Они у меня прекрасно работают. У меня все хорошо функционирует. У меня нормально. Меня единственное беспокоило посмотреть. Да, я думала, что это ведь со щитовидкой. А мне сказали, что у меня mm -hmm. шикарная сосудистая система. Я родилась с параллапсиметрального клапана. У меня, видимо, это все заработало. Я через сухие дни. И про щитовидку сказали, что у меня отсутствует гипертриоз теперь. У меня какая-то там... Начальной стадии, которая может развить, к нему прийти, да, то есть я практически это проработала, все свои болячки, мне просто было интересно, любопытно, да, игра тоже ума, я посмотрела, проанализировала, пошла дальше, и мне было также с астрологией интересно, как оно это работает все, потому что раньше все это совпадало, и в какой-то момент получается, я выхожу спокойно из конфессии того же питания, вот, Потому что я осознаю, что питание, оно не должно присутствовать у человека осознанного. Оно мешает быть осознанным. Тот, который хотя бы раз делал сухой день, сутки, двое, он ловит тебя на том, что у него чище концентрация, у него лучше всего... Я локация. тоже мечтала хоть один день сделать такой, я бы мечтала бы так. Но у меня не получается, да? Ну, мы у меня можем пока вместе не получается. это сделать, да? Мы можем вместе, вот, со Светой, со мной. Мне нужно настроиться. Пока что я не настроена. Ну, это... то есть... Потому что он думает иначе. Он думает, что еда — это основное, что вот то, что в жизни происходит, — это основное. Но есть другая медаль. Потому что мы живем за Зазеркале, мы, наоборот, живем в Кривом мире, а там все по-настоящему. Этот кривой мир, он руководит, конечно же, планетой. Мы родились и планеты указывают, куда идти в этом кривом мире, мы как слепые котята. И вот благодаря таким консультациям, как вот у Иринки, мы знаем, как этот дом, где заработать деньги, да, какие клиенты нужны, сколько куда там вложить, какую профессию взять, в какой день там провести тот же самый марафон начать, да, влияние планеты. Некоторые чистят зубы по восхождению луны. Я, например, начинала неедение также с этой луны, с этой Кадаши. Да, в него всегда легче входить, потому что э, все планеты физические, они в принципе имеют какое-то влияние э, вибрационное, энергетическое, как луна, она приближается. В одиннадцатый день, да, происходит уменьшение гравитации, и вся жидкость поступает в голову. Соответственно, информация, которая приходит в голову, она нас определенным образом влияет. И Луна на нас влияет психически. Да, моменты, раскрывает нас. Вот, так работает Луна. Я больше чем уверена, если разбираться, так же работают и Меркурий, и Плутон, у каждого свои вибрации. Они влияют а, на людей, которые получают жидкость извне которые не вырабатывают сами жидкость. А автономия подразумевает, что организм может вырабатывать, да, себе 2 литра жидкости в день спокойно, слюной себе питать. Эта слюна уже будет витаминизирована, потому что слюна вырабатывается в легких, в легкие поступают витамины из кишечника, а в, э, в кишечнике вбрасывается кровь, а печень стругает нам эти элементы витамины, соединяет элементы на энергии, которая поступает в тело извне, потому что организм чистый. Вот в кругом есть энергия, пространстве праны, и в ней эти элементы уже целые, их не нужно брать из пищи, они есть там, потому что в пищу не попали также энергетически, ну скажем так образно. Вот такой получается интересный замут-коллапс, как это все работает? Ну здорово. Но все-таки же финансы, да? Многие, кто не хотят просыпаться, кто не могут это сделать, им необходимы финансы для того, чтобы зайти в ту же самую автономию через сыроедение, было бы легче зайти. И они нуждаются в этих консультациях. Я в свое время просто рассказываю про свой опыт. Да? Я в свое время не могла себе позволить там, купить много орешков, там, много фруктов и чего прочего, потому что... Перейти с мяса, которое стоит дешево, да, на определенный вид питания, тем же самыми кокосами постоянно пить уже без тетрапаков. Это нужен определенный финансовый капитал. Вот. Кто-то зарабатывает деньги, чтобы выехать, уехать на юг, и там легко перейти. Да? Кто-то на марафоны. Mm. И опять мы возвращаемся к финансам. Пока мы не проснулись, и мы не можем понять, что такое осознанность, мы набираем Ирину, и идем к Ирине на консультацию. Это, хочет... это как выбор да, -то хочет... он знать, это? человеку проще будет человеку проще уже будет определить какой он хочет свой финансовый уровень только после того как он поймет что для него есть финансы критерии финансов для него не слышу да кто-то пришел Финансы, критерии финансы, что значит критерии, какие должны быть для него финансы. То есть для одного финансы это вот купить кокосы, да, и для него это будет на сегодняшний день, это как бы вау. А для другого финанса это купить да. Бентли. А для третьего финанса это просто, что он может оставить там своим близким какую-то сумму денег и пойти самостоятельно, абсолютно на лифте. Для него вот это критерии его положительной финансовой истории. Поэтому пока он не поймет, что для него есть финансы, какие критерии он туда вкладывает, он их никогда и не добьется. Это все бесполезно, он будет биться, биться, биться. Это про что, Ирина, как раз ты говорила, да, что э, финансы рассказывают э, про мою творческую жилку, где я могу раскрыться понять, что, как бы, мне, что мне нужно хотеть, да? когда люди не понимают, что мне хотеть, куда мне идти. Когда, а через астрологию, Ничего. получается, познают себя. Вот что так получается. Через астрологию люди себя познают. Но когда человек еще знает да, и хочет идти дальше, он уже уходит в осознанность, потому что он здесь уже испытал и спробовал, и ему становится неинтересно. Ну вот опять же, я рассказываю свой опыт и то, то что я встречала, как отражение вокруг себя. Это вот такой у меня опыт. Увлекалась нумерологией, астрологией, много чем, да, и хиромантией, гаданием по руке, ладошке, Я на этом, кто меня знает, в институте зарабатывала деньги на это, гадание по кофейной гуще, пробирались и палец посредине чашки, исполнится, не исполнится желание, да. Все это было очень интересно, увлекательно, но в итоге... Все эти энергетические практики свелись к медитации к выходу на новый уровень, вот. Но что мне понравилось в Ирине, то, что она говорит очень четкие интересные вещи, именно связаны. У меня были вопросы, когда мы первые встретились про отношения, да? про финансы тоже нам сейчас хорошие советы дала, которые я постараюсь, постараюсь попробовать употребить, и потом расскажу, поделюсь. Получилось мне не получилось. Интересный такой момент. Вот. То есть я хотела бы это наладить. Девочки, уже половина. Я... Да, эфир может скоро. К сожалению, вас да. покину. Же а заканчивается. Время заканчивается. У меня уже Он час. Да. Приятно было познакомиться, приятно было пообщаться. Всем, Всем спасибо. спасибо. Да. Всем пока. Эфир сохраняется.